Руническая система, построенная на движке древа Интеросиль, система языческая, которая ставит человека как продолжение своего бога в центр мира. Система сифирот она, это система взаимоувязки многих общих систем. Соответственно, она не учитывает конкретно какую-то одну языческую систему. Как следствие, она не учитывает какого-то конкретно одного человека. Она рассматривает человека в совокупности со всеми остальными элементами. И это совершенно два разных мировоззренческих подхода. Нет ни хорошо, ни плохо. Есть просто разница в ощущениях, разница в впечатлениях. Мы с вами изучаем в нашей школе и то, и другое, чтобы уметь оперировать этим и другим. И это очень важно, потому что нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. Мы с вами говорить, говорили и будем говорить об этом неоднократно и постоянно будем повторять. Умение коммуницировать, взаимодействовать и там, и там дает вам невероятные возможности. Другое дело, что вы всегда должны понимать, что это абсолютно разные системы. И подходить с одним и тем же ключом к рунам, к агаму и к арканам нельзя. Нельзя. Умение быстро переключаться, это залог нашего с вами успеха, что, что очень и очень важно. А переключаться вы сможете только тогда, когда четко поймете разницу в ощущениях, в восприятиях, в эффектах. И, соответственно, разумом будете вывод, делать вывод, почему такая разница существует, что для нас с вами будет крайне и крайне важно. Система, в которую мы сейчас с вами входим, вы должны сразу понимать, да? она человека не то чтобы не любит, она к нему равнодушна. В отличие от, от тех же рун, которые, которые заточены и настроены непосредственно на самого человека, изучение языческих систем может дать иллюзорное впечатление о том, что и в остальных системах будет все то же самое. В свое время язычники на этом споткнулись, когда принимали, допустим, того же Христа в, в равный ранг со всеми остальными богами. Нам с вами надо понимать о том, что мы сейчас входим с вами в систему, которая совершенно по-другому относится к человеку. Будет постоянно вам указывать на то, что она не будет вам помогать. Может, не будет мешать, но помогать она точно не будет. И любые ее улыбки ⁇ это не по-настоящему. По Только лишь поднявшись над системой, вы поймете, чего стоят эти улыбки. Сейчас мы с вами будем проходить три первых шага, как я вам уже говорила, они достаточно сложные, три первых шага. И вот здесь как раз именно об улыбках я бы хотела вам сказать. Воспринимайте их как... Улыбку того, кто совершенно не, не, не улыбается вам из радости. Знаете, это такая американская улыбка, потому что так положено. Положено улыбаться, вот они и улыбаются. Да, вот в системе положено улыбаться вам как проявившим в себе структуру древа и кдрасиль. Ой, прошу прощения, да, к любимой теме древо древосифирот. Она будет вас уже видеть несколько иначе, чем всех остальных. То есть может быть как более значимого человека, может быть как более проявленного человека. Но это не значит, что она вас любит. Она совсем вас не любит. Просто она будет рассматривать вас как элемент, с которого можно взять больше, чем она пыталась делать это раньше. Не испытывайте в этом отношении никаких иллюзий, об иллюзиях мы с вами говорили и в прошлый раз, и скажем еще не один раз. Да? Иллюзия это самый главный враг мага. До уровня, магии вы, до, до уровня с которого начинается магия, под, вы подниметесь немножечко а, позже. Но прежде чем вы это сделаете, вы должны прожить сейчас за эти три недели все формы человеческого существования, чтобы увидеть на самом деле, что а, за улыбками а, не стоит любовь. За улыбками не стоит уважение, за улыбками не стоит доверие. Да? За улыбками стоит что-то другое. А вот что вы ответите на этот вопрос сами, когда мы с вами дойдем до уровня, на котором уже можно будет без боязненно и спокойно анализировать происходящее. Да? Сейчас мы пока констатируем факты, но уже сейчас видим, видим получаемые, Эффекты. Важно, важно понимать, да, у нас достаточно большая группа, и люди различных каналов здесь присутствуют. Да, и, и на форуме мы это уже обсуждали, и, возможно, на каких-то других занятиях вы слышали от меня и от моих коллег, что Тара система, в, котором фебы, в которой Фебы, конечно, будут чувствовать себя лучше и увереннее. Да? Не то чтобы быстрее ее освоить, но она не будет нести столько жестких откровений, да, сколько она могла бы нести для Дионисов. Почему? Потому что Феб изначально знает, что он не центр мира. То есть как-то вот с самого начала он это понимает, и дополнительно убеждать самого себя о том, что это не совсем верно, ему не стоит. Вот. С Дионисом в этом отношении приходится придется немножечко пожестче, потому что даже если разумом дионис знает, что он не центр мира, духом и душой все равно не верит что он не центр мира. Ему всегда кажется, что это просто какая-то системная ошибка, а на самом деле он центр мира. Да? Просто вот так вот, ну, глюк какой-то в системе. Бывает, сейчас перезагрузим систему, и система начнет вести себя положительно, в смысле правильно, спортивно она начнет себя вести, по отношению ко мне, по крайней мере, уж точно. Потому что ну, как, как может быть так, что я не центр мира? Вот Сефирот будет на каждом шаге вам доказывать, что это не так. На какой бы уровень вы не поднялись, она будет вам постоянно показывать, это неверно, дружок, ты не центр мира. Более того, даже Бог не центр мира. Более того, я тебе скажу, шипнет система под конец, даже Боги не центр мира, точно я тебе скажу. Да? Вот. И а, с этим придется сталкиваться, чем быстрее вы не то чтобы согласитесь с, эти, с, этим, с этим пониманием, а просто увидите, что так оно и есть. И даже в состоянии я не центр мира можно получать огромные эффекты, даже гораздо больше, чем находясь в центре мира, вам будет значительно полегче. Фебы как-то вот с рождения к этому вопросу готовы. Может быть, там чего-то -чего -чего другого превалирует, но уж излишнего самомнения относительно самого себя и окружающей реальности фебы обычно этим вопросом не страдает. Вот. Поэтому, господа Дионисы, друзья мои, укрепитесь духом, вам бы их дросили, было бы значительно легче. Да, их он как бы он Дионисиков поддерживает. А... Система Сефирот сделана не то чтобы фебами и для фебов нет, но она была создана, скажем так, для того, чтобы фебы заняли в этой системе определенную достойную позицию. Для зионисов это система испытаний, да? вот программная реальность, в которой мы сейчас живем. Достаточно это только один раз увидеть, чтобы понять, что это не фигура речи. Это действительно так. Мы живем в математической модели. А все почему? Потому что наблюдение за миром вам дают сразу понимание о том, что здесь не хаос. Здесь все-таки происходит все как по каким-то определенным законам. Есть определенная системность, и она прослеживается. В крупных вещах, зримо в мелких вещах, когда обращаешь внимание, но эта системность есть. А если есть системность, значит есть алгоритм, по которому эта системность образована. А если есть алгоритм, значит, его можно вычислить. Значит, его можно описать. А если это описываемая система, значит, это, друзья мои, математика. Ничего с этим вопросом не сделаешь. Вот такая вот простая логика, вот такой вот простой логический вывод. Uh, ужасно это слышать, если ты привык на этот мир смотреть с добротой, теплотой, и, uh, на некий, как на некий волшебный, волшебный шар, внутри которого ты находишься. Uh, питаясь волшебством, дыша волшебством, не применить к этому, слову термин, к этому явлению термин математика. Ну совсем не применить. Трудно это очень. Не применить. Однако магия это не волшебство. Магия может проявляться в волшебстве, а может этого и не делать. Магия строит себя на математике, на алгоритмах и на жестком просчете вероятностей. Поэтому тот, кто взыскует магии, должен согласиться с тем, что магия состоит не только из волшебства. Как бы трудно ни было, как бы не хотелось иначе, но поверьте, волшебство будет в вашем мире только тогда, когда вы будете точно знать, как оно организовывается. А это значит, что без магических алгоритмов неизбежно придется. придется. Представьте себе, что вы программисты. Вы хотите написать систему виртуальной реальности, но не на компьютере, например, да, а вот... В 9D. Вот, в том, во всем, что находится вокруг вас. Можете ли вы это сделать без знания математики? Нет. Сможете ли вы это сделать без знаний программирования? Нет. Можете ли вы это сделать без знания основ, как вообще пишутся программы, как они отрисовываются, как они чертятся? Нет. А это значит, что вот эту вот скукатищу вам придется выучить. Как в любой в любом институте И только после того, как вы это познаете, вы сможете отрисовать себе ту реальность, которую вы хотите. Потому что в противном случае это будет ожидание взмахов волшебной палочкой, которая будет формировать вокруг вас реальность. Но если вы будете знать основу, вы поймете, что волшебная палочка это всего лишь некий там, пульт дистанционного управления, в котором включаются и выключаются алгоритмы, в котором включаются и выключаются системы. Вот Чем быстрее вы это увидите, чем быстрее вы это поймете, тем быстрее вы достигнете желаемого результата, которого вы хотите. И формирование собственной реальности, неповторимой ни для кого, кроме как для вас, если вам это необходимо. И в достижении социальных успехов, которых вы ждете. И в познании того, чего не могли познать раньше, самое главное, помните, достижение результата, который сейчас перед вами стоит, это не конечная точка. Это просто некий, некий маячок, который вам мелькает и показывает направление. Но когда вы до него дойдете, помните, дорога только началась. Вот от этой точки начнется настоящее обучение, настоящее знание.